Меня зовут Наталья, я сделала лазерную коллекцию две недели назад. Надумала из-за того, что после коронавируса резко упало зрение, и решила, что все, точно пора. Сомнений у меня не было. Я изначально планировала сделать операцию именно в этой клинике, так как несколько, наверное, пару лет назад видела видео у блогера, Шамова Дмитрия, и, то есть он прям отразил все мои догадки, то есть на все мои вопросы ответил, касающиеся операции. Я решила, что буду делать здесь, спустя какое-то время. Две недели назад, опять же повторюсь, сделала операцию. Сначала было волнительно, но операция была абсолютно безболезненная, никаких переживаний у меня уже не было, ничего не болело. Единственное, потом вот у меня слезились глаза, но это нормальное явление. На протяжении то есть последующих приездов в клинику также были проверки, которые показали, что со звеньем все в порядке, поэтому я очень сильно довольна.